Представляешь, его поймали, когда он пил Афрэндас. <смех> Боже ты мой, я в детстве тоже любила пошалить. Зачем наказывать? Текила его без нас накажет. Он выпил достаточно. Не видно его? Продолжаем я... продолжай искать. Я его не вижу. Будем искать дальше.